Приветствую на моем канале, с вами вновь Елена Туманова и сегодня 6 апреля я только что зашла в свой кабинет. Итак, сегодня я вам покажу, что сегодня у меня получается в кабинете. Проект, который я сейчас работаю и вместе с моими партнерами мы его активно продвигаем, называется Express Smart Game. Работает на BNB. Для того, чтобы участвовать в этом проекте, нужно перейти по моей ссылочке, которая будет внизу под видео. Подключиться в мой телеграм-канал. Все инструкции, как это сделать, скачать. И установить кошелек MetaMask, подключить Smart Chain BF20. Все инструкции есть, как это сделать. И пополнить кошелек на ту сумму, которую вы хотите. Вот так это работает. Что это за проект? Я уже много рассказываю на протяжении последних 3-4 дней. Как только зашла в него, я сразу увидела, что денежки здесь действительно платятся давайте сразу скажу какие здесь есть плюсы эта игра работает на смарт-контракте то есть полностью децентрализованная система деньги не хранятся у админа деньги сразу же мгновенно после закрытия ваших уровней зачисляются на ваш кошелек MetaMask либо тростивали ну либо еще 4 кошелька в общей сложности которые работают на SmartChain Chain bm20 вы это все увидите если будет вам интересно Что здесь есть еще и интересного. Интересно то, что комьюнити увеличивается просто как снежный ком. Вчера было на вечер 42 тысячи человек, сегодня уже 64 тысячи 337. Когда я знакомилась с вот Совсем несколько дней назад комьюнити было всего 2500 человек. Когда я на следующее утро зашла зарегистрироваться, было уже 6500. То есть я зашла и сразу же через, на следующие сутки уже увеличилось еще в два раза. То есть растет комьюнити в геометрической прогрессии. Кто основатель? Основатели этого проекта. Достаточно известные люди, у них уже есть проект, который называется «Форсаж». Комьюнити составляет почти 2 миллиона человек, действующих партнеров, и проект работает до сих пор, и это уже почти 3 года. Поэтому у этой игры «Экспресс Game есть все шансы отработать также долго, но опять же, как оно пойдет, никто не может сказать. Что здесь еще мне очень понравилось, это то, что здесь есть пассивный доход и, конечно же, есть хорошая реферальная программа. Реферальная программа от 23% на 3 линии вверх. И при закрытии каждой линии мы получаем 74%. Это, конечно, очень хороший доход. Вот всего за 3-4 дня я заработала 0,62,66. Я всегда захожу в такие проекты с активной позицией. Я редко рассчитываю на пассив. Здесь совершенно реально заработать на пассиве. У меня это получилось. И я в предыдущих видео показывала, как... Когда я только записала первое видео, у меня не было еще никого приглашенных, я уже заработала деньги. Все это можно посмотреть. Либо вся вот эта вот статистика, все, что происходило, каждый день по нескольку скриншотов, видео, постов на своем канале я показывала. Площадки или уровни открываются постепенно. Начался откр... открываться, когда запустился проект. И уровни нач... открывались сверху вниз. Первый уровень стоил 8 BNB. То есть это дорогие такие уровни. И, конечно, ребята заходили. кто имеет опыт работы с, ну, с такими большими суммами. Я же всегда захожу на комфортную сумму, потому что понимаю, что все проекты, которые работают в интернете, они имеют определенные риски. У кого-то больше риски, у кого-то меньше риски. Но в данном случае я приняла решение войти в этот проект, во-первых, потому что он еще даже официально не стартанул. То есть еще не все рынки задействованы, еще только вот начинает набирать обороты по по странам СНГ, еще не подключался азиатский рынок, индийский рынок. То есть еще огромный человеческий потенциал людей, которые хотели бы э, здесь зарабатывать. То есть они еще даже не подключились. Подключаются блогеры, миллионники, лидеры, у которых огромные команды. То есть движение здесь намечается огромное. И люди, кто зашли в самом начале, конечно, заработали очень хорошо, ну практически на полном пассиве. Я зашла на сумму 0,1. Это порядка где-то 70 долларов было когда я зашла вчера открыла пятый уровень уже из заработанных денег и открыла второй уровень из заработанных денег посмотрите вот уровни открываются не сразу вчера ночью в час ночи по моему времени открылся вот этот уровень и за ночь он сработал два раза что это такое я расскажу и первый уровень ну вот совсем маленький там 20 может быть там один или 22 доллара по сегодняшнему курсу откроется через 56 часов открыт он будет 8 апреля и это дата официального старта итак давайте посмотрим за все время вот такой составил мой доход почти в полном пассивном режиме партнеры у меня еще немного партнеров я говорю еще только только-только включилась. У меня всего два партнера. Я получила партнерские вознаграждения. Ну, то есть посмотрели, да, что они не очень большие по сравнению с тем, что вот здесь я на кошельке. И вот, пожалуйста, вот выплаты, чтобы не быть голословным. Вот смотрите. И пролистаем вниз. Вот видите, вот уровень сегодня утром по моему времени. У меня закрылся пятый уровень, то есть через сутки он сработал. На пятом уровне у меня еще лично никого нет, но вся, весь маркетинг устроен таким образом, что все приходящие люди регистрируются уже под меня. Мы получаем людей от наших вышестоящих наставников, мы получаем людей от самой системы, то есть здесь идет полностью перемешка и такое вот движение, взаимная помощь. Вот все мои начисления, вот все мои апгрейды. То есть, вот, видите, денежки идут. Я зарегистрировалась 3 апреля. Вот, да, сегодня третий день. Вот так это все и работает отлично и так здесь у меня уже уровень прибыли здесь дважды закрылась замоч систему здесь партнерские вознаграждения этот уровень у меня я думаю что скоро закроется уже сегодня я думаю получу еще одну выплату а здесь 0 0,74, да, 74 процента. Здесь нам нужно три раза, сейчас будет четвертый раз. Партнерский бонус, этот уровень у меня закрылся, один раз скоро закроется. Еще как только появится здесь монетка, это значит, что мне еще раз а, прилетит выплата по этому уровню и закрылся первый раз уровень. Теперь давайте по уровням расскажу. Уровень вы можете открыть любой, какой доступен, просто вот выбираете, сколько у вас денег только вы открываете но я рекомендую вам заходить последовательно чтобы сделать более эффективной свою работу вот смотрите если вы заходите на один уровень ну допустим вот на этот уровень вот он у меня за ночь отработал два раза принес мне вот такую сумму то есть мне этого уровня достаточно вот то что он закрылся чтобы Открыть, то есть маленький хвостичек еще получается, чтобы открыть вот этот уровень, да, второй, который стоит 0,1. Если я не открываю более дорогой уровень, то вот этот уровень, как следовательно, и вот этот, и вот этот, если бы у меня не было открыто более дорогие площадки. Вот этот уровень у меня бы отработал два раза. Я бы получила небольшую прибыль, да, вышла, ну, прям небольшую прибыль бы получила, вышла в безубыток и на этом уровень перестал работать. То есть если я дальше не прокупаю следующий уровень, то он у меня просто замораживается. И вся прибыль, то есть все люди, которые сюда приходят в общую систему, вообще вот ото всех, вся эта прибыль будет пролетать мимо меня. Если же я активирую вновь вот эту площадку, да, мне не понравилось, что денежки пролетают мимо, я активирую более дорогой естественно, упущенная прибыль, она есть, упущенная прибыль, она не вернется. Ни одну транзакцию здесь невозможно отмотать назад, потому что это смарт-контракт. Все прозрачно, все понятно, каждую транзакцию вы можете отследить. Что получилось, когда я открыла следующий уровень? Значит, вот эта площадка будет у меня постоянно закрываться и приносить чистую прибыль. На каждом уровне имеется своя структура, соответственно, мы можем с каждого уровня получать там, допустим, все уровни у нас открыты, у нас каждый уровень работает автономно, и мы параллельно получаем прибыль. Поэтому мне и со второго уровня прилетает, и с третьего уровня, и с четвертого уровня, и с пятого уровня мне один раз уже прилетело 0,148, то есть сейчас мне прилетит вторая выплата, и если я не активирую следующий уровень, то действие этой площадки, закончится, Но эти площадки у меня будут работать. Понимаете, то есть каждый принимает решение, когда ему остановиться, когда достаточно будет. Я предпочитаю, у меня всегда одна стратегия, я выхожу без убыток. Я сюда вложила в общей сложности, да, заплатила своих денег это порядка 106 долларов. На сегодняшний день я уже сделала практически 3x я уже два раза вышла в безубыток. Ну естественно последующие более дорогие площадки я уже активирую из заработанных денег. Тот доход, который я получаю свыше, я эти деньги не перевожу в USDT, я их не продаю, я их держу, потому что BNB – это официальный токен биржи Binance, и в времени ожидается его рост. Но в любом случае не в скором. Если он полежит у меня год и через год сделает мне 3 я буду просто счастлива. То есть, вот так все работает, все нормально идет. Так, я хочу обновить. Да, здесь есть вот Telegram-бот который настраивается сразу же при регистрации, и вам на кошелек будут приходить уведомления. Да, здесь идет параллельная регистрация вот именно в том первом проекте, который «Форсаж», который до сих пор работает уже на протяжении почти трех лет, туда тоже падают денежки в BUSD, То есть у меня на кошелек уже тоже прилетает. То есть там автоматически строится, автоматически строится система, я ее не продвигаю. Движение идет. Я думаю, что здесь я получу уже сегодня денежку. Здесь, возможно, получу ночью денежку. Но опять же, вечером я еще выложу в своей группе пост, как тут идет движение. Возможно, даже сегодня я открою и шестой уровень. Ну что ж, на этом все. Сразу говорю, что риски существуют. Но на сегодняшний день они здесь минимальны и здесь есть еще возможность для пассивного дохода то есть если вы натуральный пассивщик и любите только пассивный доход то именно сейчас нужно заходить до момента физического старта после того как комьюнити будет разрастаться разрастаться начисление пассивного дохода она конечно будет но оно будет более медленным поэтому я всегда рекомендую заходить с активной позиции продвигать тот проект который вы занимаетесь особенно этим, особенно сейчас на предстарте и вы всегда заработаете быстрее и больше. Каждый принимает свою ответственность за себя, на этом канале я показываю лишь те инструменты, которые я использую сама, показываю свои результаты, я ничего не скрываю, если кому-то не нравится эта информация, вы просто проходите мимо, в нашей с вами жизни ничего не изменится, я пойду дальше, а вы станетесь ну, там, где вы есть, либо выберите для себя любое другое направление. Кому нравятся все ссылки внизу под видео, кому не нравится, закрывайте это видео, подписывайтесь на мой канал, переходите в телеграм, жмите лайки, пишите комментарии. Желаю всем нам хорошего профита. Всем пока!